всем привет сегодня урок номер восемь взято это вот отсюда во поэтому не надо писать что-нибудь если вам не нравится перешли и читаете смотреть не надо тех же кого устраивает это все мои рассказни те пожалуйста смотрите лайкайте и комментируйте но лучше если комментарии будут чем кому-то полезным если комментарии будут кому-то полезными то есть я имею в виду, если у вас есть опыт при работе с SDL и опыт по конкретной теме можете в комментарии еще что-то написать может быть ссылку на свой проект может быть на свое видео а может быть просто в двух словах рассказать что а можно еще вот это то и другое вот в этом уроке в этом уроке отрисовка геометрических каких-то фигур ну в данном случае здесь просто будет заполненный э, прямоугольник потом просто прямоугольник и линия вот и все но тут сложного ничего нету что у нас изменилось с предыдущим уроком в принципе ничего кроме того что просто добавилось вот вот это э, вот вот это вот вот это что это добавилось смотрите render red fillet quad это рисуется у нас закрашенный прямоугольник. В данном случае мы берем, делим ширину на 4, высоту на 4, ширину на 2, высоту на 2. Так, это непосредственно ну, положение x, y, а это ширина и высота нашего прямоугольника. Дальше мы указываем цвет с помощью ну каким цветом нужно рисовать это все и дальше мы вызываем функцию render fill fill это означает что будет заполнен вот по этому рендеру вот указатель <coughs> вот этот участок участок то есть прямоугольную область мы координаты x y ширину и высоту установили цвет для заполнения установили соответственно эта функция будет рисовать в соответствии с указанным цветом и в соответствии с указанной областью давайте запустим ну на фоне картин э э текстурки рисуется это это нам не мешает вот как вы видите рисуется красный квадрат соответственно здесь формат rgb R G rgb не вот rgb а вот это 3 4 параметр Давайте посмотрим. Что назначает? Что назначает? А, альфа, альфа. Альфа значение используется, чтобы. Отрис... Используйте. Короче, какой-то альфа-канал, фиг его знает. Ну, как... сейчас, не то, что фиг его знает, сейчас это к делу не относится. Вот. Так вот, вот мы рисуем R красный, G, B, то есть green, blue по нулям есть теперь чтобы нарисовать незаполненный много, не заполненный многоугольник а прямоугольник мы используем вот эту функцию то есть мы устанавливаем цвет в зеленый red green green вода и не филрект, а draw Rect. То есть, будет просто прямоугольник, то есть, его периметр будет очерчен. Все, то есть, внутри и снаружи ничего заполняться не будет. Как вы видите, вот зеленая линия. Вот зеленая линия. Дальше, дальше, что тут еще? А тут еще, еще вот рисуется линия. Давайте посмотрим. Она должна быть синяя. Вот синяя линия, синяя. А, синяя линия, она рисуется синим, и для того, чтобы нарисовать линию, а, нам нужно, нужно, нужно просто изменить цвет, а, то есть это мы меняем цвет, а он применяется после вызова этой функции для какой-то из этих, там drawRect, fillRect или drawLine. И здесь мы указываем, указываем координаты x, дальше, координата y, Дальше ширина этой линии, ну, грубо говоря, координата x1 и y1. То есть э, вот это первая точка, а это вторая точка. Ну, блин, я думаю, вам это и так уже понятно. А, вот, вот. Ну, и здесь еще рисуется а, желтая линия. Желтая линия рисуется с помощью точек. Только где она? А, вот она, вот она. Вот вы видите, э, вертикально вот точечки, чик-чик-чик-чик-чик идут. Так, как это рисуется? Дело в том, что просто каждая точка рисуется с, через каждые 4 пикселя по Y. Поэтому получаются вот такие точечки. Мы, конечно же, если сделаем единичку, то у нас будет сплошная линия, но нарисованная с помощью отрисовки точки то есть вот в цикле рисуются точки это конечно же быстрее но если вам надо что-нибудь типа круга нарисовать или еще что-нибудь то используйте вот вот это ну и да если кто не знал вдруг я думаю вы это все знаете система координат обычно ну классическая то что мы в школе учили она вот такая 0 и y растет сюда вверх x сюда вправо. Здесь же левый верхний угол у нас 0,0. Вот здесь 0,0. И дальше x растет сюда, а y вниз. То есть x вправо, y вниз. То есть, это система координат, которая используется для отрисовки вот геометрических ну, фигур. Ну, как бы фигур здесь не особо много. Здесь прямоугольник. Линия и точка. Вот. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.